Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня мне пришла долгожданная посылка, Но я ее заказывала в декабре еще, поэтому и вот наконец-то она мне подошла, даже в такое тяжелое время, скажем, почта заработала у нас, и вот слава Богу, слава Богу эти растения, я переживала за растюшки, которые там находятся, я ее вот так вскрыла, потому что вскрывается она тяжело. И хотела показать, как упакованы, вот так вот, смотрите, как упакованы очень хорошо э, все растения. Я выписала в основном ампельные и вегетативные растюхи. Посылка пришла от Романовой Ирины, я с ней познакомилась в Одноклассниках э, на сайте и вот заказала то, что я хотела. Давайте посмотрим. Вот я буду вынимать. Название. Сейчас посмотрим по названиям. Что это такое? Вот. Это, это ипомея батат. Вот видите, это, это ипомея ботат. Упаковано вот таким образом. Видите, как все это хорошо, конечно. Я заказывала и ипоми, э, ипомия батат э, нескольких видов. Темные, светлые там. Ну, что ж, очень хотелось мне ее приобрести а потом ее разводить растетку чтобы она у меня была Сейчас я хотела показать как упаковано Это упаковано очень чтобы земля не высыпалась она вот полностью обернута от шейки растения вот так вот обернута все очень компактно вот видите, как и корневая у нее такая уже мощненькая. Вот это и так выглядит и помея батат. Сейчас будем составлять то, что у нас есть. Так, это в сторонку. Вот тоже что-то тут, что-то тут. Я заказывала в основном, в основном, конечно, вегетативное. Это петунья. Какая-то вегетативная питонья. К сожалению, у нее не... нет. она мне давала накладную. Ирина, там все на... какие-то иностранные слова. Я ничего не понимаю. К сожалению. Название. Но это питонья, вегетативная питонья. Я очень хотела вегетативную питонью Реманжета. Рем... Она мне обещала выслать вот это, но это не она у нее кантик такой бордовый с кантиком но в описании вот, вот накладную я... мне отдельно высовала эту вот накладную я наверное не буду все распаковывать чтобы не утомлять распаковкой вот, видите как хорошо хорошо дошли растения просто Такая уже хорошая, мощная листовая. Э, листы такие мощные. Я буду, скорее всего, их сразу высаживать, например, в вазон Уже на постоянное место. Ага, это вот, насколько я тут прочитала в списке. Это, знаете, сейчас скажу, как называется. Биденс. Биденс. Бебенц был желтый, Бебенц был такой оранжевый, он тоже вегетативно размножается. Вот сколько искала и семенами никак не могла найти. Прям такая, о, это большая такая трубочка. Угу. Тоже. А, а нет, нет, это. знаете, что такое? Это ампельная бегония. Ампельная бегония, она очень красиво в кашпо смотрится, прям на удивление, прям такая красавица. Вот Ирина сказала, что это кто не заходит, не начинает покуп... смотреть ее растения. Это самые, самые у нее вот такие ярко-красные, ярко-красные. Сейчас вот моя задача будет их определить все, но главное, что они дошли, видите, как. Немножко подвяли, конечно, но ну, понятно, верно. А вообще она выслала все это дело 3, -го, 3 -го апреля. И вот благополучно вот, дошло. Ну вот, видите, я вам говорила, это и батат. Вот они только другой, другие листики, это ипомея батат. Несколько, несколько я прям так раззадорилась, выписала их. Ирина серьезно занимается этими делами, профессионально, у нее огромная теплица. Вот это вот реманжетта петуни, вот ее видно сразу. Видите, как она с кантиком такая, вегетативка. Но многие блогеры показывают, наши садоводы, вот реманжетта. Вообще, я прям тут обзавидовалась, но они ж вот, не делают. Ага. А тоже похоже на ипомею, только светлая такая ипомея. Вот так. У в разновидностей много ипомея. Вот видите, как много, конечно, я тут замахнулась. Замахнулась. Ага. Как же это называется? Растение. Портулак. Портулак. Да-да-да-да, вот он тоже. Тоже, это ампельный. Я все что-то тут решила на ампельные податься. Так, я Алису ждала. Алису. Вот. Снова Алиса. Снова. Там такая белая принцесса. Вот ну, это тут похоже. Что-то написано у нее тоже. Какая-то петунья. похоже на петунь. Буду разбираться, потому что здесь действительно вот моя задача, вот я хотела Али, Алису. Белая принцесса, так все ее рекламировали. Вот она, наверное, вот она да, очень похожа. Вот буду разбираться. Но мне понравилось, да, это вот на Алису похоже. Очень такие уже хорошие надо будет просто мне их. А вот еще и помиди батат. У нее и листья другие в виде сердечек, мне очень они понравятся. какие сердечками листочки у нее и помиди Она неприхотлива, я ее буду размножать. тоже на портулак похоже что ли такой жесткий лисы такие в общем я написал 15 наименований 15 наименований вот такое богатство у меня прибыло понимаешь и. такое богатство Очень похожа на вербену. Очень похожа на вербену. Вербена. Не все, да, это вербена, Приложена была накладная. Вот обещано было, конечно, 15 меня растений, но вычеркнули и оставили 14. Ну вот тут главное снова принцесс, вот она, она подошла меня. Да, тут я вот узнаю, это вот вербена, вербена да. пару, пару вегетативных питоний, два, а, я вот очень, очень хотела, я, конечно, биденс, вот биденс, вот два биденса, вот этот биденс, желтый и один такой очень, а, биденс красный желтый очень красивый, и вот, конечно, и ней батат. Что, что, что хочется сказать по поводу посылки то что действительно растения пришли здоровыми очень симпатичными но почему-то не предупредили что на одно меньше ну наверное форс-мажорные обстоятельства сейчас я все эти свои растения обязательно конечно распакую. все все растения распакую. сделал уже растворки, HB101 и обязательно поет удобрением от стресса, чтобы растение как-то себя почувствовало получше. Буду определять их на постоянное место. Пришли они ко мне. Добрым здравии. Надо их определять. Мое богатство. Так что будем надеяться, что эта красота поселится у меня в моем доме. Будет меня радовать. Вот я, конечно, сноу Princess – это вот э, Алису. Это вегетативное растение, размножается только черенками. Долго искала. Но ну, это все было где-то в основном там в Сибири, далеко. А тут вот, видите, столкнулась с такой красотой, что, пожалуйста, все это здесь оказывается не так далеко от нас. Четыре дня, это просто замечательно. Так что лени. Романовой, я хочу сказать большое спасибо. Если у вас есть желание, вы можете делать заказы и напишите мне, я вам оставлю ее адрес в комментариях. Вот, пожалуй, и весь мой кратенький такой обзор растений, которые я получила. Вот, я довольна. Сбылись мечты ампельного цветовода, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы и обязательно отвечу. Мир вашему дому!